со своими подписчиками мне задали вопрос вы все как-то не показываете там где вы живете то есть дом баню я показывала когда-то свой свою летнюю кухню у меня есть на эту тему видео Ну вот вопрос зашел про баню потому что там строится баня у одного из подписчиков и говорит, покажите свою баню баня у нас это первый объект который был построен на нашем пустом участке и эксплуатируется она жестоко. <laughs> так, каждую неделю топится, летом даже и по два раза, потому что жарко, поработаешь и подтапливаешь баню, помылся, попарился и вроде бы все, усталость прошла. Баня у нас построена очень скромно спланирована и без каких-то там прибамбасов, какие сейчас делаются ей уже сейчас на сегодняшний день 12 лет. Поэтому, ну, чисто по-деревенски сделано все. Поэтому ну, давайте, милости прошу, я покажу вам свою баньку. Так выглядит вход в баню. Здесь крылечка. И дети вот сделали такую табличку, написали баня. Интересно, чтобы было. Так, заходим в нашу баньку. Здесь такой очень небольшой предбанничек Сделан для того, чтобы можно было раздеться. Здесь вешалка, полотенце. Такая труба, в которой летние вещи хранятся. Здесь стиральная машина стоит маленькая. Летом стираем такие какие-то очень грязные вещи. И, конечно, у нас есть и машина, автомат. Маленькая машинка, она нужна. И здесь она хранится в бане. Вот. Это такой, такая раздевалочка. Так, включаем свет. И заходим в баню. Здесь тоже дверь. Вот так. Так смотреть. Так, здесь дверь. Саму баню. Это печка, которая топится. Вот видите, то, что 12 лет баня надо ее, скажем так, подшаманить, потому что где-то дымит. Но еще пока руки не дошли до этого. И здесь вот так выглядит комната отдыха после бани. Мы здесь сидим. Когда-то это был кухонный уголок, привезенный из квартиры. Мы его оборудовали под сиденье. Здесь <смех>, висит ковер, который сейчас... Ковры вроде никак не нужны, сейчас уже все вышли из моды. Но, тем не менее, это очень старенький ковер, который был куплен еще в посылторге. Была такая э, схема выписки, выписывали товары всевозможные. Он стоил 78 рублей. Это советский ковер, чисто шерстяной. И вроде вот... Чем он хорош? Тем, что вот полностью эта стеночка закрывается... И доски же, щели, особенно зимой, конечно, здесь не дуют. Очень хорошо все. Пристроился этот ковер ковер этот здесь. вот. Так, вот здесь так дверь закрывается. Вот видите, как вот эта печка. Такая маленькая у нас банька. У каждого есть свои шапочки. У нас у снохи... То есть моя сваха получается, она очень хорошо валяет из шерсти вот такие вещи. Вот тут подарок, главный банщик, это у нас шапочка супруга. Вот. Она валяет такие замечательные шапочки, но просто исключительно. Вот. Она дарит их всем, вот видите, какие у нас подарки в виде этих шапочек. Здесь... Тоже картина, которая когда-то висела в квартире. Сейчас она уже не актуальна. И вот ну, тоже нашла место в ванне. Почему я ее не убираю? Потому что это места, где я родилась. И они мне очень напоминают, очень дороги нашего местного художника картина. Здесь у нас вот зеркало и... Стаканчик здесь обязательно у нас делается после бани чайник. Чай я завариваю душицу, зверобой, мяту. С удовольствием пьется травяной чай. Вот это откидной столик сделан, чтобы можно было посидеть, попить чай. Так скромненько выглядит вот предбанник. Так, давайте посмотрим, что же дальше открываем. Это наша баня. Вот, ну, может, темновато, конечно. Так это каменка, это вода. Здесь можно полежать. Темновато, конечно, да. Вот. Ну, все необходимое есть. У нас веники, мы их заготавливаем. Ну, все, в общем-то, как в ванне. Здесь принадлежности ванные. Здесь тоже окошечко и у каждого свои мочалки свои принадлежности, и вода у нас проведена в баню, здесь у нас краны, все это имеется, вот, централизованная подача воды, хотя я тут показывала видео, как я собирала дождевую воду, но когда воды много, что же делать, темновато, но тем не менее, вот все вроде как визуально понятно, что так выглядит баня. Все очень просто. Конечно, хотелось бы, я супругу говорю, может обложить печку кирпичом, будет как-то вроде бы поэстетичнее, но он говорит, что будет холодно, особенно зимой будет холодно, и поэтому... Ну, просто надо вот ее чуть подшаманить. дымиться немножко она, видите, там дымится. Хотя я каждую весну, каждое начало лета я белье все это делаю. Тоже моя обязанность помыть баню. И хочется, если бы не дымила, конечно, можно было обшить ее, эту баньку. но это пока еще в планах только на будущее. Так вот, все скромненько, скромненько, скромненько небольшое помещение вот такое она 320 на 640 получается такое помещение и вот мы из бани выходим но у нас очень жарко бывает конечно на топе все хорошо большой тут 40 литровый бак так что хватает воды помыть совсем всей семье там камушки закрывается и попарившись из бани, сами понимаете, мы выходим опять в ту комнату, которую я вам показывала. Это наш пикбаник. Вот и все, собственно говоря. Здесь есть для того, чтобы помыться, согреться, посидеть. У меня иногда дети приезжают, уже взрослые дети. Жарко бывает и здесь тепло. Ну вот недостаток, конечно, то, что... Все-таки металл, потому что был такой случай, приехали друзья сына. Ну, были, конечно, они тут под пивком. И один, вот представляете, опыт туда пристроился, совершенно нечаянно. И было, конечно, больно. Представляете, как это тоже небезопасно. Есть свои недостатки своей компании и им очень нравится посидели здесь ну как в бане пиво пьют сидят я вот чай люблю очень вкусный чай получается ну что познакомила вас со своей банькой нам нравится функционально сделано все правильно в общем то то что мы оба сможем изначально закончили строительный институт это конечно большое дело и навыки строительные которые получили они конечно очень очень нам пригодились у нас все маленькое здесь маленькая банька маленький дом я вам покажу и наш дом сейчас вот пока в настоящий момент делается второй этаж э, тоже своими руками все постепенно так что если вам понравилась моя баня милости прошу вас э, Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем я вам желаю мира, добра, счастья, любви, благополучия в ваших семьях.